Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – страдания, депрессии, проблемы. Я утверждаю, что страдания, депрессии, проблемы – это галлюцинация человека, потерявшего в себя веру. Что имею в виду? Все то негативное, что с вами происходит в жизни – это галлюциноген, который возник вследствие того, что вы в себя не верите. То есть этого всего не существует. Всех этих проблем, всей этой отрицательной энергии, всего этого негативного положения дел, которое есть в вашей жизни, это следствие того, что вас опустили сроки, что вы перестали себе верить и доверять. Те люди, которые живут иначе, верят в себя. Верят во что-то, кто-то в Бога, кто-то в иные силы, кто-то в планету, в природу, в детей, в чего угодно. Главное, этот человек должен верить в себя, в свои силы свой разум, свой характер, доверять себе, уважать и любить себя. И у него никогда не бывает проблем, ему не неведомо депрессии, поскольку он постоянно занят делом. у него не бывает никаких иных проявлений слабости, трусости и нелюбви к себе, к людям, либо к жизни вообще. Словом, если у вас есть проблемы, если у вас преследуют неудачи, если вы опускаетесь в депрессии, в унынии, в разочаровании, вы болеете, у вас постоянные стрессы, мелкие неурядицы, вечные конфликты и так далее по списку можно очень долго продолжать. Один лишь ответ существует. Причина всему тому, всему того, это отсутствие веры в самого себя. Как только вы это поймете, как только вы начнете действовать без промедления, как только появится вера, желание, силы, все моментально пройдет, вы будете понимать, что любая проблема – это негативно окрашенная простая ситуация. Депрессии нет, поскольку вы теперь заняты делом, и Никаких никакие проблемы вообще не существуют, потому что вы их легко разрулите, вы даже не позволите им появиться, вы будете их предугадывать и предубеждать лишь благодаря тому, что вы начнете действовать. Перестаньте сидеть сложа руки, перестаньте негодовать, жаловаться на людей, на себя и на жизнь. Наконец встанете с кресла, с дивана, со стула, осмотритесь по сторонам, засучите рукава и скажите «стоп». И начнете действовать, начнете думать, говорить иначе, вести себя иначе. Измените вокруг все. Изменится вокруг все, но самое главное – измените свой. И с этого прекрасного момента, слова депрессия, неудачи, проблемы, вам будут неведомы. Вы с ними распрощаетесь раз навсегда, поняв лишь одну прописную истину. Все проблемы живут в голове. Все проблемы от лени, неуверенности и отсутствия веры. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.